Позор, поросший то терновником, то ивой, и пыль от штор. Ржавый жук, длинный пингвин и сердец стуки деревья машины. Пингвины коленчатых велов, Пингвины, утопающие в ярости сквозь и лезвие, острые жало Путь от рождения к старости Пингвины сотрясают царапины, измельченные кустами Мазохизм это гены папины, предцветыми в храме Вы сможете узнать больше Жандармерия Колбу съела властвовать, чтобы подольше Зачем же сердце-то пустело? Пингвины, коленчатых валов Пингвины, утопающие в ярости Сквозь лезвия, острые жало Путь от рождения к старости Упрощение. Какой позор Парк <по Туивой Штор Ржавый жук Длинный пингвин и сердец Стуки деревья машины Пингвин